Дорогие друзья, рады вас всех приветствовать. С вами Инвестиционный центр «Павловы и партнеры». В наших сериях видео мы отвечаем на любые вопросы наших подписчиков по торгам. Обратите внимание, уже вышли новые торги – активы госкорпораций. Более подробно о них вы можете узнать на нашем бесплатном уроке. Пройдите по ссылке под видео и подпишитесь, чтобы не пропустить. А сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика про торги по банкротству. Он спрашивает, какие документы нужно предоставить гражданину РК на те лоты, где он сможет участвовать. В такой ситуации вам нужно посмотреть документацию к лоту и уточнить, можно ли участвовать в нерезиденту. Как правило, там указывается список документов для иностранных лиц. Либо вы можете обратиться к организатору торгов и уточнить информацию у него по каждому лоту индивидуально. Еще один вариант – участие в торгах по агентскому договору. В нем прописывается пункт, в котором говорится, что агент обязуется за вознаграждение совершать юридические и иные действия от имени клиента. В таком случае вы сможете участвовать в торгах не со своими документами. Друзья, если у вас есть еще какие-то вопросы касаемо покупки имущества на торгах, пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем. Если вы хотите, чтобы мы и дальше это делали, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. До встречи!